Ароматные, сочные яблоки можно купить у нас здесь. Какая цена у них? Вот это 35 коробкой можно. Афигеть, ребят, пахнут, блин, И супер, красиво. Класс. Так, ребят, уже темно. но вот такие большие яблоки, Golden по 40 рублей, если берете коробкой. Какие красавцы. поменьше. а они почем? 40 рублей. Раз название. Яблок назови. Сорда. Ага. И голубин. Все. Яблочки по 35 и 40 рублей можно приобрести, позвонив по номеру телефона.